короче фильм 81 года об отношениях и там опять же обращать внимание что это 81 год раз другое время два другие отношения три базис другой отношение к деньгам другое отношение к семье к структуре семьи другое сейчас мы смотрим из 2 20 21 нам сложно понять эту эпоху нам сложно понять этих людей но кое-что там проходит красной нитью которая показывает разность тогдашнего семейного положения мужчин и теперешний вокс к сожалению не в пользу настоящего дня не в пользу хотя внешне есть повод для вскукареков. Судебное заседание Народного суда Бабушкинского района объявляется открытым. Слушается дело по поиску Матюхина Веры Евгеньевны к Матьюхину Алексею Васильевичу о расторжении брака. Мы начинаем свой рассказ с семейного конфликта. Короче, младенчик до года, скорее всего. Тетка после года, у нее послеродовая депрессия. Значит, мужчина не нужен. Все. Репродуктивная ее функция минимальная, реализована. Все. 81 год фильм называется Кто у вас глава семьи? Ой, друзья, здесь в этом фильме будет показано о том, что прежде всего надо разобраться в понятиях, что такое семья и что такое глава. И дальше вот этот вопрос: кто у вас глава семьи? будет будет понятно по поводу чего значит скрестились шпаги <с> да, да и годовалая андрюшка который годовалый да пока ничего не понимает но уже вот этой тети глубоко похеру на этого годовалого андрюшки андрюшку она что хочет то и будет делать понимаешь? и будет делать и не одно значит ее там это а у ребенка должен быть отец Ей похеру, должен быть отец. Является ли этот ребенок собственностью отцовские чувства этого отца по подно отношению к Андрюшке? Ей глубоко фиолетово на них и на Андрюшку и на его отца. У нее есть возможность, <coughs> есть хотелка, и она идет в суд ее реализовывать Лицо здесь самое заинтересованное. Здесь нет самых, здесь все заинтересованы, все. Так что же? понятное дело что как закадровый голос и голос режиссера здесь пытаются совершенно видно, в педагогических целях показать что твои хотелки не на первом месте как сейчас в 37 8 статье часть 1 понимаешь? вот похоже ты забыла про андрюшку про его папу ты забыла, это понятно а вот андрюшка мы да, авторы фильма и государства советский традиционализм здесь за Андрюшку ну за и за его папу да заодно да против вот этого случилось Мы Когда с... в брак? Мы два, года, ровно два года два года ну, появился ребенок через год ну сначала конечно радости много было потом конечно появились хлопоты связанные с ребенком побывает да, всегда и поэтому ну, возникли осложнения. Какие осложнения? Трудности у всех, да, это, это обычное дело, потом осложнение. В башке у тебя осложнения. То есть видно, что видно что чует кошка, чье мясо съела. То есть она даже насупилась так и сыпет мелкими какими-то общими фразами. Ослож... Без уточнений. Ее трясет просто мне уже стало очень трудно жить уже стало очень трудно жить что у тебя кризис жанра в башке тараканы твои разбушевались или что Вот постоянные слезы постоян... постоянные слезы с чем связаны Сдруг вдруг не с бухты барахты то есть у тебя что-то с психикой тебе надо лечиться принимать таблеточки а не бежать рушить жизни людей за упреки постоянно упреки слезы упреки с какой стороны упреки слезы я так понял у тебя а упреки тоже с твоей стороны или в твою сторону решила лучше лучше для кого я решила я решила но причина все-таки больших раздоров в чем заключались? В чем причина? Причина. Причина, что я что хочу, то и врачу Что моя левая пятка задняя захочет, то я и сделаю. Вот. Что сейчас такое придумать? А, убедительное. Ну, муж предъявлял ко мне претензии в том, что я недостаточно умела вела хозяйство. <гум> да. Поэтому надо от него избавиться. Нахер он нужен. <зар> это же естественно, правильно? Вот. Да. Ну, он нет. виноват. Достал мне своим претензием. Для этого не хватало времени. Вот. Как... Там у них это теща или бабушка с ребеночком то Времени не хватало. Это совместное вести хозяйство. У нас это не получилось. Он виноват. Не вел совместное хозяйство. Поэтому я с ним разведусь. Я считаю, что надо было как-то организовывать работу по дому. Вот, допустим, ну, наче вот если сделать. Вот, надо просто об этом сказать еще. Если ей надо что-то сделать, надо сказать и все. То есть она. Ну да. То есть телепатов нет. Он не телепат. Если ей что-то надо, ну, типа скажи, и я тебе помогу, мол. Организуем. Надо сказать. Так, похоже, этого не было. А она вот, например, мне что не нравится. Мы приходим из магазина. Она бросит сумки на пол. И они будут лежать неделю. <звы> Блин! Ну, я понял. Пример, конечно, не очень хороший, но, в общем-то, он описывает то, что ей глубоко похеру. Да. Слезы, тролля ля тараканы в башке. Понятно, здесь можно придраться, а чего ты сам эти сумки не разберешь, мол, типа того, да? Вот. Но он же это описывая, скорее всего, имеется в виду, что да, они могут лишь леж могут лежать неделю и даже может быть лежат, если там не и продукт, нужно разложить в холодильник. Она купила что-то себе, ну и бросила, да. То есть он показывает степень упоротости. А ему сейчас предъявят, что мол, что ты сам не разбираешь их? И не подумает их убрать. И не подумает их убрать. Здесь может быть даже несколько сумки. Он вообще показывает, что у нас бардак, видите, у нас в семье бардак. Вплоть до того, что сумки бросаются при входе. Ну что-то вот вот такое. Нет. Такая зарисовочка. Я тоже. Уже как -то надоело. Ну, интересно, как вы себе представляли обязанности взаимные, когда вступали? Ну тут начинают его воспитывать. <кười> <кười> да. Доброе, когда Я представляю так, что женщина должна следить за порядком доме, за ребенком, а муж должен зарабатывать на жизнь деньги и по ее просьба советские традиции анализм другого у нас не было мы его ни другого не видели а этот видели и жили при нем и все эти патриархалты мечтающие по склонности сухон суконности они хотят нечто подобное но без совка а еще лучше так вообще у закрепить это бабским бесправием и мужским главенством. вот тогда будет уж точно тогда уж не вернется к тому беспределу, то который сейчас да, мечты, мечты. Разделение обязанностей, понимаешь. И да, как бы никакого рабовладения и федализма. Ну, на работе вы тоже такой же пассивный. Сидите, ждете, когда вам скажут отчитывают. Мальчика отчитывают. Вот это сделал, это сделал, это сделал. Наверное, проявляйте активность. Почему дома тогда ждете, когда вам дадут указания? На работе все просто понятно. Да. Вы на работе все просто понятно. Обязанности начальство. Подчиненные. Здесь же надо играть в телепата. Почему не сказать? Нет, она очень гордая. Ты должен мысли мои угадывать. Вы тоже хозяин. Вы пришли, вы видите, что не. А значит не тоже. А значит не тоже. Вы пришли, хозяин. А у твоем хозяйстве бардак и всем похеру на этого. И твое э, формальное лидерство хозяйства. Ты вы тоже хозяин. Всем глубоко наплевать. Порядок, то Вы хозяин. Дом. Так он и хочет порядок-то. Да, он и призывает к порядку. Чё? сумки там валяются неделю. Порядок, давай. Нет, должен быть догадаться. Я пробовал сделать так, ну, допустим, если не получается, уж давай разделим как бы на сферу влияния. Да. Он хотел порядок навести, как на работе. Она привела пример на работе, вот такой же пассивный. Ладно, сейчас я с тобой поделюсь, тетя. Я хотел в семье сделать, распределим, э, за закрепим их, чтобы не было произвола, мол, догадайся сам. Следит, допустим, за порядком в комнате, кто-то на кухне. Ну, Рационально хотел подойти. По-мужски, так. Такую идею подавал, что-то сначала на соглашался. Сначала дела вид, что а потом поняла, что, блин, тут придется сумки-то разбирать. А ей похеру. Пусть лежат. Призывы к порядку. В одностороннем порядке, да, призывы к порядку в одностороннем порядке. Он как бы готов, но танго танцует то вдвоем. Нет, -то, я себя не а ха Вот и все. Да, есть такое дело. Можно надувать щеки, можно себя называть, можно делать, видите, корчить там перед друзьями и там кулаком посылать да но если так сказать, с другой стороны нет никакой так сказать, никто не танцует с тобой в этом в этом танце сколько щеки называй да и тут опять мы возвращаемся к тому что такое семья и что такое главенство какое главенство формальное или техническое, и что такое семья и насколько она важна для мужчины насколько это важная епархия ради которой значит можно рушить жизни судьбы в общем-то она решила что можно Понимаешь? а мужчина говорит а давай вот э, такую ерунду как семья распределим как на работе да, с обязанностями с четким графиком не не не пойдет странно не отозвалась чувствуете ли вы себя главой чисто? нет нет не чувствую потому что в общем то как бы это равноправие какое такое главенство и что это за главенство за главенство в такой сфере, где приходится перетягивать одеяло. В общем хотелось посчитать. Да. Но, но по факту. Не получается. Да. Нельзя главенствовать над тем, кто, кто, кто не хочет, чтобы над ним главенствовали. А хочет, чтобы сама. Вот она показывает, я главное. Я что хочу, то и делаю. И с Андрюшкой, и с тобой, и с бабушкой, и с дедушкой, и с бабушками, и с дедушками. Я главенствую и могу себе это позволить. Какой то знаете, глава? Он такой: да, в общем-то да. В общем-то да. Кто у вас глава семьи? Просительный знак. Как там стримка? Кажет? Ладно, погнали. Рабочий московского завода калибр. Время уступать друг друга. Линии это... за... а за... жизни не будет. Линия не будет Даже не знаю, мне как-то трудно соединиться. Сборщицы второго часового ужаса. Мне идеальный муж. Честно, число. Вот мне не стыдно сказать. 37. Вот улыбайтесь, пожалуйста. Мне идеальный муж, все улыбаются. Да, и все улыбаются. Им смешно. Да. Когда женщина хвалит своего мужчину это же смешно. Хотя советские женщины даже не боялись смеха своих товарок. Так и говорили, нравится вот ей ее муж. Она и говорит, не стесняется, что есть, что она не выглядит круто, что она не видит, выглядит сильно независимой. Она говорит: Да. Они, может быть, даже смеются, потому что это ну, смелая, смелая. Мы бы так не стали позориться, даже если это так. Вот. Чтоб не сглазить, понимаешь, есть такое. Жесткие правила сегодня невозможно потому что первое правило сегодняшней семейной жизни — это уважение к индивидуальности каждого члена семьи и необходимость исходить из его индивидуальных особенностей. А если эти индивидуальные особенности меняются каждую нед... раз двадцать восемь дней? Нет, там как, там идут, там идут перемены каждую каждую треть. Да, давай, давай, подстраивайся. подстраивайся. Доктор, философских понятно, что... Доктор философских наук. Доктор философских наук? Игорь Семенович Вот, глузский. Неконфликтная У нас не вот, конфликтная семья. Семь... Я глузких. Это, в заслуга. И заслуга в этой неконфликтности, ну, как бы отношенияшни, семья вот это вся хоботня это бабская епархия женская это известно уже с глиняных табличек хамурапи вавилона и между понимаешь все эти теткины претензии к мужчине все давно и уже им по пять лет как зафиксировано в письменности протописьменности, понимаешь? также ничего не изменилось да если тетка что-то не захочет ты хоть наизнанку вывернись ничего не получится вот и если она что-то захочет, то стену пройдет, да. То есть в климат в семье создает она. Это ее заслуга, как бы. Ее епархия, да. Значит, Глузский умер в 82 года. Он на 9 лет был ее старше. Она умерла через два года после его смерти. Единственный муж, единственная жена. Да, такой редкий случай. Совет. Ну как? В советские времена это было норма, да. Вот. Катина. Кстати, она была театральный какой-то критик известный. Он актер, она театральный критик. Я там погуглил, просто для интереса. Если бы за домашнюю работу давали медали как в спорте, <смех> что было бы у них, Золотые, серебряные, Семья Санеевых. Какую бы ты медаль ему вручила? Серебряную. <смех> Недовольство есть, да. Не совсем, но похряхтеть надо, серебряно. <связывая> ну, спасибо, <связывая> Гай. Ну, оценили на серебряную да, Значит, так и есть. Это какой-то известный спортсмен, олимпийский чемпион. У него в смысл жизни в его в его призвании он спортсмен. Семья это такое. Пришел отдыхать после тренировок. Понимаешь? По возможности помогаю своей не так усечки, да, чтобы она не не не бухтела. Серебряную. Ну серебряная, так серебряно, что ж, что я сейчас с тобой после тренировки будут здесь выяснять? Да не буду я с тобой выяснять. Это настолько вот эта хоботня семейная отношения, это настолько второстепенно для мужчины, что ему тяжба по поводу главенства там это дело настолько бессмысленное, что он так говорит: "Ну да, серебряная семья, да, да, ладно. Не чувствуй себя в головой. Похоже, у нас тут ты самое главное да. Ну ладно, если хочешь командовать, командуй. Но я не собираюсь здесь костьми лечь. висим кстати, будет дальше про это, что в советском традиционализме тетки, захватившие власть, да, они были гла главами семьи, да." И захватили как власть? Вот в этой херне они захватили власть. Ну а так как вы здесь самые главные, то и занимаетесь этим сами... Понимаешь, вот так вот. Не сидячи на шее у мужчин. Дальше там будут цифры, кстати. Что за последние 30 лет в три раза увеличилось количество работающих женщин. Да. Это 80-80. То есть с 50 по 80 в три раза увеличилось. Ну имеется в виду пропорционально, значит это. И при этом, при этом в советском традиционализме они еще и отвечали за семью, за отношения и все, что связано с ней, с семьей. Хотели идти лидерство, пожалуйста, пожалуйста. Ну, что, серебряная медаль так серебряная. Скажу, на, на, золотую, на золотую я не тяну, на золотую я не тяну, потому что это не моя епархия, чтобы я здесь на золотую выкладывался в семье. Я в, на лимпе Пьяди, выступлю за СССР, да, и там возьму золото. Сюда я прихожу, поесть, отдохнуть могу. Это помолоть, что он там крутит -то? Перец, перец могу покрутить. Хитрец! Реально, советские мужчины, они, знаешь, это партизанили. Вот в этой хаботня, они хитро партизан, хитро лавировали, хитро лавировали Потому что это не было у них глав... во главе угла, а в главе их, значит, смысла жизни от нашешни. Это было вторично. Ну, чтобы ссориться, нужно иметь поводы для ссор, как минимум. Ха-ха-ха, <соценно> можно их придумать на ровном месте. Поводов у нас нет. А у вас повода нет. Похоже, у кого-то плохо с фантазией. <соценно> да. По всем Ладно. вопросам совершенно люди единодушны. Семья. Единомышленники. Да, с крупской, с санкой пули мечется подающие патроны вы единомысленные такое бывает сейчас это звучит сказочно да знаю, вообще, как можно с таким милым она его комплименты говорит на людях понимаете вот тетка которая понимает свое место и что важнее что отношения хорошие лучше чем она вот сейчас продоминирует и назовет себя главой или еще что-то там она ему и мой комплиментик ну советская женщина надо зверем каким-то быть чтоб ссориться со своим близким мужчиной с мужем с отцом своих детей ссориться находить поводы какие-то какие ничтожнейшие реально надо быть зверем или вести себя как мы говорим по-скотски точняк в свое время литературная газета обсуждала вопросы семейного главенства. В статье журналистки Ладисы Кузнецовой речь шла о том, что главенство в нынешней семье зависит от супружеских характеров. Но журналист Владимир Воина яростно встал на защиту традиционных мужских прав. Его статья завершалась словами «Пора бить в набат». «Да боится муж!» вот это Цитата. «Мы попросили... Авторов доспорить публично. И в... вас приглашаем на этот диспут. Вот приготовьтесь соглашаться или не соглашаться. И... Кто у вас глава семьи? Нужен ли семье президент? Что значит муж под каблуком? Кто в семье? Министр финансов? Кухня, только ли женское дело? Ты посмотри, какие острые вопросы. Да. Так, Лариса Кузнецова выступила со статьей, в которой было сказано, что переписчики населения столкнулись с довольно любопытным явлением. При вопросе, кто же глава вашей семьи, многие не могли ничего ответить. Кто-то сказал, бабушка, кто-то сказал... Ну, похоже, что в некоторых семьях, да, главная бабушка. Теща. Э, ну, тут, да, не указано теща. Бабушка. То есть вот семья и в ней главенствует бабушка, а там как минимум как либо дочка, либо с... С... это невестка, но все равно бабушка. То есть какая-то такая вот это функция главенство в этой епархии подразумевает то, что может выполнять родственница второго плана бабушка. Дальше будет там раскрыто хозяйственный характер вот этого главенства. Хозяйственно-финансовый, даже, скажем так, в первую очередь даже хозяйственно, а уж как следствие и финансовый характер этого главенства. Ничего не дающего, этого главенства. Тетя там, кто угодно, но. Тетя. Ну, тетя это вообще перебор, конечно. В этой семье главенствует тетя, сестра мужа или сестра этого жены. Тетя у нас главная семьи тетя. То есть, это настолько роль вот этого главы семьи. Она такая функционализированная, что даже возможно, что бабушка или тетя может быть главой семьи. Почему-то люди как-то смущались, тушевали. А у патриархов все четко. Да, у патриархов все ясно по этому поводу 8. люди тушевались потому что судя по всему их это не волнует не волновало в восемьдесят первом году кто тут глава а кто тут сейчас себя как главой обозначит М? тушевались похоже им было как-то филе фиолетово на это главенство и в общем не понимали сути вопроса да потому что не это было главное это было не главное кто у вас глава семьи? Чай да Когда тут рядом стоит жена, и когда в общем-то, ну, видно, что человек врасплох застали. Да, он говорит: ну отвечай. Давай, хочу услышать тебя, кто у нас тут глава семьи. Давай, давай. Давай, давай послушаем начальника транспортного цеха. А почему это не ты? Да, действительно. Почему это не я? Ну, ну. А? Почему же не ты? А? Ты там сказала? Я буду пиво, а? Он ее даже не слушает. Вот она, ну, считает, глава муж. вот она считает, что я. Да. Он даже не стал не кричать на всю Ивановскую. Я глава семьи. Он так снисходительно. Ну давай отвечай, мол. Считаешь ли ты меня главой семьи? Она такая: а чуя, а чу, чуя, я? Ты ж у нас главный. Ты, ты говори. Она считает, что я. М -м, похоже, на кого-то повесили обязанности. У нас в доме, наверное, я. Да. Меня муж слушается. О! Да. Только его сейчас здесь нет. И такая смелая она на камеру перед, сы перед сыном. Я главная. Я главная. Да. И вообще-то мы все вопросы, все проблемы решаем сообща. А сначала объявила себя главной, потом пошла на попятную, мол, ну вообще сообща, да, да, это я так хватанула. А кто так варит, стирает? Это я. А кто варит, стирает? Подожди, а что перескоки такие? То есть главенство определяется тем, кто занимается хозяйственными вопросами. Тогда тогда она, конечно, тогда она права. Но все проблемы решаем сообща. Но нормально. Главенствуй, главенствуй, главенствуй, главенствуй возле плиты. Давай, давай, возле холодильника, давай. Ну есть а чё, сообща. Ну такие вопросы, да, еще и вопросы такие наводящие. Ну и самой смешно. Тоже <клышные> я, <scored> Молодец. получается, вы глава, вы работник. <клыш> вот и вот и выяснили по поводу того, что такое глава семьи. Ну а да что делать? Республика. Республика. Да, политически подкованные тетки СССР. мысли глобально. Они как-то... Семья, глава. чё Кому это интересно? Республика... Муж, глава семьи. Муж, глава семьи. Ладно. Спасибо. Я... Я. Мы с женой двоем детей у нас нет и вы глава. Ну, разумеется. Разумеется. Я конечно, кстати, так не уверенно. А женщина вообще бывает главой семьи когда? Как считаете? Я считаю, что равные должны быть. Равные должны быть. Но я глава семьи сказал, он не Хотя казалось бы, ну, блин, матчу джигит должен как стукнуть кулаком, сразу все, блин, испугаются. Нет, в общем-то, человек <laughs> не лукавино, да. Ну, равные, да, да. Как бы глава я, да. Ну, раз вы спрашиваете. но все-таки, кто главой семьи, должен? Ну Главой семьи все Ну, глава семьи, ладно, все, договор... говорил, буду. Главой семьи я, но вообще равны. Хотя, как-то он не, не, не убедительно, да? неубедительный. Ну, ну конечно. А кто варит, стирает, убирает Ну я. Все, да? Да. А он что? А он работает. Да. <свеч> я абсолютно убежден, что в каждой семье известно, кто глава. И лучшим показателем, наверное, в этом смысле могут послужить дети. Я думаю, если. <свеч> да нет, не дети. Что они там понимают? Ну, как бы: уставим младенца. Знаю. Мы обратились э, с интервью к детям в детском саду, в школе. Кто э, у вас главный, папа или мама? Мама, папа. А почему? Потому что она нам обед готовит. Такой начальник, который готовит обед. Ладно. Да. Да. Кладит, стирает. Потому что. Мама добрее, чем папа. Папа строгий, папа учит ему разуму, а мама сюсюкается. Я думаю, что папа. Папа, а почему ты так думаешь? Потому что папа чаще, чем мама наказывает. Да. Потому что он работает. Вот, что он работает. Потому что... Ну, знаете, сами мама и папы не всегда понимают, почему. Но пятилетний человек сейчас вам объяснит. Потому что мой папа работает в милиции. Да. В одном... Вот и выяснили. пункте, как я понимаю, Лариса, мы абсолютно стоим на одной позиции. Должно быть равенство. Но кто-то в семье ведущий, кто-то в семье ведомый. И мне кажется, вот, видимо, в этом мы расходимся что более благополучно ситуация в обществе когда больше а причем общество муж про семью что ты сразу так резко то про общество общество ну да люди советские люди мысли глобально как там бабушка говорит, республика Часть семей я бы сказал подавляющее большинство Возглавляет мужчина. И тут ретро-фотки черно-белые, до революционных Да, когда-то главой семьи был мужчина. <весола> на а, на семьи... крепких мужских плечах, как на плечах атлантов, лежали и власть, и обязанность и бремя семейной ответственности. <весола> Берем машину времени и улетаем туда. Многие мечтают об этом. Да. Атланты. Горка Это который... ну, Триархальная Атлантида затонула. Да и так ли уж все ясно с этим главенством? Если взять традиционную модель, то мы привыкли думать, что мужчина был главой семьи, действительно его основали да, и женщина была кругом подчиненный да, зависимой. Да, а на самом деле, когда сейчас этнографы да. занимаются более конкретным изучением этой проблемы в разных обществах. Какие этнографы? С СССР? Вы что, Энгельса не читали? Я так понимаю, в восемьдесят первом году уже происхождение семьи частной собственности. Этнографы. То вариаций э, гораздо больше. Да, Там больше. Не, не, не, не, очень больше. Не одинаково жесткие вразы. И так называем патриархальное это последнее изобретение. Недавнее изобретение буквально. обществах. Так вот, мне интересно знать, Володя, какие же нормы вы ратуете, когда ратуете за мужское главенство? И почему именно мужчина этим нормам якобы больше соответствует, и именно он соблюдает интересы группы больше? Какой группы? Чего за группа? Семья? Хорошо. Почему именно он? Потому Почему? что так распорядилась биология. А -а -а. Создав мужчину в большей степени делателем, деятелем, существом. Ну вот примерно по такой же схеме они натягивают на себя одеяло, что она вот женственная, что она лучше понимая. Биология предл... неравенство предполагает. Я лучше понимаю детей, психологию, отношения, ты сюда не лезь, детьми не, за... не поймешь также можно перевернуть все и в другую сторону понимаешь что биология якобы формирует биология формирует и социальную, нет более активным существом более а раз вы активные хорошо сейчас сядем к вам на шею что и было буквально недавно в патриархате благословенном да свесим ножки а вы нас обеспечиваете, раз мы такие активы раз вы такие биологически предпорасположенный к активности. Знаешь, это дорожечка такая скользкая. Казалось бы, за, за патриархат! Что у нас семья, да? Как вот этот сейчас чувак говорит: За патриархат! Ну! рациональным которое постоянно стремится внести упорядочение, что-то. Да. Постоянно стремится сумки взять и разгр... разобрать, а не позволять им лежать неделю. да. Хорошо. А вот как насчет перестать быть маленькой девочкой, бросающей сумки при входе, и да повзрослеть! они вместо нее разбирать сумки. Вот этот же парень вначале так и говорил. Мол, я готов был внести порядок. Разделение, там, зафиксировать, кто где убирается. Нет, не получилось удочерить. Не получилось. открыть открытие. Не дала себя удочерить. Упростить! Человеком, который всегда стремится куда-то заглянуть за горизонт. Мужик И, обычно смотрит дальше женщины. Женщина для тактического боя. Это муж. Для тактического, боевые бабы. Как тяжелая артиллерия. Стратег. Это стратег, стратег, И мне думается, что вот статус семейной, патриархальной семьи, он выработан, так сказать, веками. И, видимо, он вполне соответствует и физиологии мужчины, и женщины, и, так сказать, вот это... Запомните эти и, ссылки и на природу. И, наверное, они нам потом... На природу и физиологию. Пригодятся. в какой-то степени будет сохраняться и дальше. Вот то, что касается психологии половых различий, mm -hmm. не ученые, люди, которые этим не занимаются, mm -hmm. не психологи, не физиологи, не социологи, они знают все совершенно точно. Все Раз... академики. Только как только они знают, что эти различия абсолютны, что мужчины должны командовать, женщины должны подчиняться, что у мужчин есть математические способности, у женщин нет и так далее. Командовать нельзя той, которая не хочет, чтобы ею командовали. Нет у него никаких у этого командира. Рычагов для команды. Ну, нету. Обзови себя сто раз командиром и главой. На словах, да? А психологам это не ясно. Психологи ставят эксперименты, и оказывается, что это зависит от очень многих разных причин. Ну, Женщина как... существует более консервативная, Лариса. Это же факт. Ну, правильно. Правильно. Мужчина по природе в большей степени революционен. Вот я к природе бы не стал вот да, апеллировать к природе. Это такая скользкая дорожка. Ладно. Ну, так. нужно ли быть в главе семьи революционера? может быть хорошо быть... Да дело в том, что давайте рассматривать, давайте рассматривать мужчин и женщин в двух ролях социально Внутри семьи и внутри. вне семьи. Вот! Вот. Мужчина вне семьи. У него главные трезвы вне семья это так сбоку припеку. В обществе. Так, так вот вне семьи-то он будет революционером, а внутри семьи, мне кажется, надо быть охранителем. Откуда же он возьмется революционером, если его шпыняют, шпыняют? А вот он подошел. Хитро-хитро, кстати, молодец, да. Шп... В семье шпыняют, шпыняют, шпыняют. И не будет он революционером вовне. Опять же, да. Натяжка. Как он может быть? Смешная натяжка. революционером. Он отвыкает от своей активной роли понимаете мы сейчас много говорим о том что человек должен быть активен гражданский активен, должен во все вмешиваться понимаешь вот когда я говорю когда мужчина спасается от произвола и беспредела со стороны это может быть показаться как очень слабая позиция это позиция человека у которого нет другого выхода он правильно все сказал шпыняют шпыняют шпыняют дома в семье не считает с его мнением с его личностью с его интересами да. И он полностью обесточенный, обескураженный, он, да, и вовне ничего не может себя проявить. Не может пойти на революцию мужчина сейчас, потому что он дома у себя полностью бесправен. Не проходить мимо. Володя, Бороться Володя, со злом. Володя, Володя, Володя. Ну если он дома ничтожество, он О. и на работе ничтожество, он молчалив, он, он послушное совершенное существо в руках, понимаете ли, всех, кто хочет им командовать. Да. Я не говорю о большинстве, что такое явление свойственно большинству мужчин. Вы правильно меня помните? Я просто хочу показать И слава богу! Вот почему я говорю советский традиционалист. Там не было засилья такого. Там были фрагменты, моменты того, чего он написано. Да. И они обсуждались и не замалчивались. И они не были нормой, как сейчас. Мужчина, никто, и звать его никак. В мужском и женском с него сдирают шкуру под аплодисменты. Еще его обвиняют. Помните, мы смотрели? мужской и женской я вообще все эти ток-шоу, где из мужчин делают, значит, кружку для битья. И это само собой разумеется, и она еще сильная независимая при этом. Красавица, молодец. Настоящая женщина. А это слабак. Как норма. Нет. Здесь вот этот человек стоит вопрос: да как же тогда что ж такое? Вы посмотрите, какие тенденции. Надо с этим бороться. Вот. Не в статистике. Не в том, сколько процентов туда-сюда. Да, не скажи, это тоже интересно. Если есть. Но нам сейчас из 2021 было бы интересно, да? Это явление. Об этом надо прямо говорить. Громко говорить. Да. Говорить об этом с, го... с горечью, с болью. И не делать вид, что современная семья, понимаете, равенство, равенство, равенство. Где глава вашей семьи? Нет главы вашей семьи. Часто я вижу, как при большом скоплении людей идут двое супругов, впереди идет женщина, идет уверенно. Крупным шагом так, смотрит да. впереди себя прет как танк называется да толкает никого не замечает есть такое так. и не поворачивая головы резкие короткие приказания отдает мужу О. а он семенит вслед за ней Она на встрече идут люди она не уступает ему дорогу чтобы он рядом с ней шел и он за ней но если они будут идти редком так они будут толкать людей то Хвостиком, хвостиком, хвостиком. Догонит. Потом люди идут, он опять отбежит, опять подбежит, опять отбежит. Володя, ну бывает, я прям противоположные картинка. Я это вижу. Может быть, потому что я мужчина. Это было вопиющий. Потому так бросалось глаза, да. Настолько редко и вопиющий. Это классовая точка зрения, Может быть, я замечаю только то, что мне не нравится. Да. Похоже на то. это Это не было мейнстримом. Советские женщины держали себя в берегах, их держали все общество, портковыми, месковыми, и старушки возле подъезда Да. Очень жалко. И повторяю, советские традиции, анализ Потому что я прежде всего не люблю таких женщин, которые позволяют себе мужчинам за ними скакать. Это уже не женщины, эти женщины, которые не понимают, что такое мужчина. Как это? Сейчас на любом ток-шоу это будут сильные независимые. Бузовы, арбузовы. Рядом с ней что такое рыцарство, что такое любовь, что такое поддержка вообще сильной мужской руки. Но мне жалко, ну пусть она там идет. Ну так ну, на здоровье, что называется, каждому свое. Вот. И Володя мне очень нравится, как говорит, потому что он говорит о крайних психологических моментах, которые его шокируют. Шокирует мужчину. Я вообще, мне очень жалко, что этот зал умещает мало женщин, потому что послушать шокированного мужчину, мне кажется, очень полезно. А есть ли основания для шока? Вот на заводе Калибр мы попросили. Кто считает не себя, а жену главой семьи, поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Три против четырех. Опять же, возвращаясь к формулировке главы. Как у детей там опрашивали их. Мама гладит, убирает. Она глава семьи. Я два глава. Кто у вас в семье? Вот это вплотится с ребенком. Здесь примерно то же самое не главенство а главы в смысле командира значит аксакала патриархального, главы, занимающейся семейной бытовой хаботней. Кто у вас глава? Хорошо. А кто считает, что он глава семьи? А этот отмолчался, что ли? Одесса, давай, давай. Отмолчался давай. и подобная же просьба на часовом заводе. Прошу поднять руки скрещеный. Он считает главой семьи мужа. <смех> а Никто. А, никто. Да. А, а, а, вот она же распиналась, что у нее муж там золотой, серебряный, позолоченный, инкрустированный бриллиантами. Но все равно главой его не считает. Опять же, к формулировке главы. Формулировки головы нужна. А теперь я прошу вас руки тех, кто считает главой семьи себя. Опять же, не забываем, что это советское общество, где семья это была ячейка общества. В смысле, самый простейший, примитивнейший коллектив. Да. Второстепенный, в отличие от всего остального комьюнис. Сообщество. Почему я? призываю к применению принципа историзма. Глядя этот фильм, значит, при просмотре этого фильма просьба, значит, соблюдать принцип историзма, то есть эпоха, время и э, все в комплексе. То есть не забывать, что это так называемый документальный фильм, но под конец вы поймете, что он имеет такое свойство педагогическое, что ли? Да, педагогическое. И там идет иллюстрация. В конце будет чудеснейшая иллюстрация именно законодательная весь фильм будет вот такие ходьба вокруг понятий без уточнения их главенство и семья вот это самое главное нет никто не определился первоначально в определениях формулировках определений главы и семьи вот без этого все остальное будет лирикой понимаете но по некоторым косвенным высказыванием по перечислению вот этого, гладить убирать да все деньги иметь чтобы потом на них же после работы купить до да. одновременно министр финансов и как бы министр э -э, глажки и шитья и варки борщей министр кислых щей я баба у меня баба главная в семье, она у меня министр кислых щей на кухне Примерно вот такое отношение было у советского мужчины, понимаешь. И, судя по всему, и, кстати, и у женщин. Потому что это работающие тетки. Да. Они, в общем, прекрасно понимали. Я главное. Я борщи варю. Значит, я глава семьи, все. Это мы сейчас смотрим из 2021 из МД, из Моносферы. Ааа! Бабарабство! А если подумать? А если подумать, Петрофанушка? Итак, мы. А, она воздержалась. Воздержалась, так. Раз, два. Эти... А, вот и вот эти, по-моему, воздержались, да? Попадая в довольно-таки сложную ситуацию. Ну что же мы имеем? Мы имеем мальчиков, которые видят, что командуют. Мама. бабушка. Мама, ее мама. Да. Значит, бабушка. Командует. Мама. На кухне. Кастрюлями. Ты при то тут папа. Ребенок знает, что если мама сказала, так и будет. Ну а если папа сказал, да ничего. По поводу. Всегда ли? По поводу того, что будем сегодня на обед, борщ или щи. Папа кормилец, до да какой он кормилец? Он знает, что мама зарабатывает столько же денег. Но он видит, что мама все делает. Папа, ну вообще, что папа, что папа. Так, ерунда. Ну, все, что так сказать, я по-своему так замышлял, вот и в отношении ребенка там как-то... По-своему замышлял. То мне, в общем-то, никаких дел, таких, которых я хочу сделать, мне просто не позволяло, что ли. Не позволяло воспитывать по поводу детей замышлял. Ну, а там, в общем-то, большую роль играет теща. Теща. Да, потому все, что это все, все постоянные какие-то споры, там все руки Значит, э, да. Теща и жена с вами не да? Так? Да. Ну, жена, потому что, так сказать, это ее мать, да. она не может, так сказать, на нее никак. Да. Там что-то записывается. кто, кто решение? Теща. Семье? Теща. теща. А вы не, име... не имеете такой возможности? Никакой. С самого начала? С самого начала. Ну, кто у вас собственно, глава семьи? Теща. Вы... Теща. Теща глава семьи. Ну, это да, это вот такое. Владимир воина сокрушался? Но как же мужчина может чувствовать себя главой, если у него в кармане обычно рубль в два, выданные на обед женой? И вот якобы по этой причине очень мужчин развивается комплекс неполноценности, да. страдает... По этой причине! ...самолюбие. На калибре мы попросили... Отключения. ...все деньги, что есть при себе, выложите на стол. Так, товарищи, а где же ваша зарплата? В семью. Семью. семью. У кого Без деньги, тот и хозяин. А мне дает только на обед. Ну и иногда, наверное, себе оставляем за бывает. ха ха ха проговорился. Самый хитрец, который голосовал за тех и за других. Не хочу обязать провелки расходы. А сколько все-таки дают на обед-то? Рубь. так же, так такая. Нет, не рова, не ровно. Здорово, больше дает. Здорово, сиварет, рубля. У вас как определить главу как только что еще недавно <coughs> глава это была та которая варила борщи шила гладила значит решили перейти на то что мол денег у кого бабки тот и главный а бабки в кармане в рабочий день у мужчин оказалось на еду сигареты и один там проговорился про заначку <coughs> хорошее слово заначка да так, смотрим, что у женщин. У кого еще деньги при себе? <свят> у, у кого есть деньги? Положите. Да. <свят> у этой нету, сидит, блин. Значит, у вас сколько денег? У вас сколько? у вас сколько денег? У женщин. У теток 40-45. У мужчин деньги на еду, на обед, на проезд, сигареты. У женщин 40 45 Совковый матриархат! Захватили власть! Это без применения метода историзма. Когда нету денег мужчины, его потом не скажут: А что ты не купил еды, не зашел в магазин, не скупился? Я еле ноги притащил! Еле ноги притащил с первой смены. какой То есть он освобожден от обязанности бегать по магазинам зачем такие суммы с собой носить 40 рублей это она богачка такая да богачка типа вот у меня каждый день 40 рублей трачу на себя нет это был такой советский феномен даже сказать феномен 81 год опять же да, дефицит и такое понятие как вы выкинуть что-то выкинули кур кур голландских выкинули сапоги итальянские выкинули обои, шторы, что-то такое, что вот сейчас стоит очередь, надо купить срочно и принести домой и сказать, вот я глава семьи, я купила, да, в очереди отстояла. Для этого советские женщины носили с собой деньги, потому что знали, что их мужчины работают спокойно, нет тягощены мыслью так после работы надо срочно про магазином пробежаться, чтобы еды скупить. Они были от этого освобождены лишены главенства беготни по магазинам и все это на себя взяли женщины которых до да, по 40 по 45 в кармане на случай чего чтобы скупиться купить купить продуктов и дефицитов выброшенных вот такая глава семьи была в советские времена да, да. очень часто есть в сумочке не только своя зарплата но и мужа Вся. А вдруг выбрать Вся зарплата. Все 40 рублей. По пути, туда-сюда. Вот, он, кстати, об этом говорит. Вдруг еще что-то. Ну вот такая выбросит женщина. Выбросит по пути. Но, имеется в виду, выбросит, ну, в продажу. Тогда. Там это, блин, выбросили. <соспалитель> На улице. Что-то выбросили. Надо купить. Считай, что нечего даже спрашивать мужчину. В результате, после появления моей статьи, один мой приятель подошел ко мне и сказал. Ну конечно, ты там сгустил краски. Да. вообще нельзя так уж откровенно не надо так откровенно проговариваться чувак мы здесь партизан тетки не поймут нашей мужской правды что ты там так откровенно тетки, мы... пусть считают себя главными, пусть бегают по магазинам и дальше и думают что они главные не надо чувак тихо мужчины ты уж нас так это опустил там да. понимаешь? но между прочим Насчет рубля, эх, молодец, я теперь два рубля получаю. Ну правильно, рубль на обед, рубль на пиво, класс. Алиняка, блин, рубль выбросил. Тогда рубль это было нормально, можно было спокойно пиво попить. Да. То есть он так сказал, вот не чувствую себя главой семьи, рубль, буду брать теперь два. На основаниях, что ему не, вы, не выклюют мозг за этот рубль, понимаешь? Все четко по науке. По статье. Там вот статья была: что мужчинам не, мясо львам не додают. Чик! А про заначку-то он ничего не сказал. Про заначку-то. Кому же быть министром финансов? Понимаете? Провели опрос у молодых будущих супругов. Выяснилось, что 55 процентов будущих семей молчаливо согласны с тем, что финансы ведет жена. Бегать по магазинам будет она. Ну, а скажите, что вы возьмете на себя вот, из домашних дел Деньги. Деньги. Деньги. Деньгами обращаться очень умеет, поэтому. Блин, что с ними обращаться? Блин. Деньги, потому что отдавал матери раньше, поэтому. Опыта нет. А кто у вас будет главой семьи? Главой семьи? Ну, если честно, то я, наверное. ха если честно. Соври, соври лучше. Если честно, то я, да. Это молодо-зелено такое. Там-то мужчины были повзрослее. Да. Партизанили. Да, этот, значит, молодо-зелено. Деньги уже на глава ты. Да. Значит. в чьих руках. Жены, Почти основном у Только у жены. Ну, одет он, кстати, неплохо. Такой пиджачок у него понтовый. Такой галщик, рубашка пиджачок. Да. Опять же, отмирание денег при социализме, понимаешь? Это же как, социалистическая область. Применяем метод историзма к данному фильму, к данным событиям, к той инфе, которую мы сейчас видим, слышим, потребляем, да? Отмирание денег. Ну, я не вижу, что он в картофельном мешке. Он достаточно нормально, так прикинуть-то. Чьих рукав? жены. Жены? Да, да, Владичца морская. Почти, почти, в, почти в основном, в, в основном жены. жены. Поч почти в основном. Я же тебе не говорю про О, про заначку. Да, зачем про это говорить? А, действительно. Она у меня министр финансов. Ты же говорил, что ты глава. Она у она министра обеспечения. Кухонного обеспечения, да. Ну и, конечно, там... Все у да. деньги, они идут в магазин. Там, ну, конечно, я не говорю... Ну, конечно, хочется, да, перебросить ответственности на мужчин, да. Хорошо. А мужчина бы сходил два раза, купил не то, не той жирности. Так, она такая, а, блин, ты не то, купил. Вот тебе список вот ладно буду покупать по списку все равно блин что-то да забуду денег то у меня все равно нету после работы так что а, да пусть главенствовать над сумками Держи, говорят, и у него деньги у меня нет я выдаю деньги говорю что купить то-то, то-то, да, даешь им приказ. Они идут и покупают. <соцентричные> да, что деньги всегда на еду у нас и менталы трещится. даешь приказ. Да, но ну, ну, они не, не они знают, что нужно купить. Вот мужчина, они просто... Просто им похеру на твою хоботню какой жирности это сметана или молоко. По -фигу. не Он не знает, сколько тебе надо для этих блинчиков, так, какой жирности или консистенции или что, или какая мука. Это не его епархия. <соцентричные> На работе он у себя все знает. Он живет работой. Да. Построением <звы> по коммунизма он занят. Вот. <звы> Вы обратите внимание, в любом магазине ходят записочками, записочками угу. и читают. Ага. Почему? Откуда записки? От недоверия. Да. А вдруг купит? Я вас уверяю. от того, что у него голова свободная, ну, у ну, нет. Ну... А у него голова занята работой. Своей работой, как какие макароны, какая сметана? Неужели нормальный человек не в состоянии запомнить пять наименований: хлеб, масло, рис, изюм и соль? Это во многом идет от того, что всякий раз пилит. Да. Я тебе говорила. А записка это как бы документ. Купил по списку, так что заткнись. Полкило. Зачем ты купил кило? Я тебе говорила 200 грамм масла, а ты купил, понимаешь, полкило. И так далее, и так далее. Тогда мужчина говорит, да бог с тобой, напиши мне записочку. Да. А потом документик, на. Да. Говорила, я купил. Партизан. А другое не было велено. Да, а да. другое не было велено. В Точно. магазине, в сценке. Ты должен был догадаться, догадаться. Шляпный отдел. Мужчина и женщина, муж и жена. Жена берет шляпу. И нахлобучивает. Мужчине, как на деревянный чудо. <свят> вот а он стоит как пуникин. Ему похеру. Ему похеру на внешку. А она прикопается, если вдруг он купит что-то себе. Она прикопается. Ну что ж, совершим экскурсию по адресам, предложенным Владимиру Войнеру. Да, понаблюдаем. Ну вот мужчина сам примеряет А ведь мы, их мужчины, и вправду в магазинах чувствуем себя не слишком уютно. Потому там толпы. Толпы ходят! Вот почему. Неуютно. Пробеем. И сомневается. Опять это бабская хоботня. Тряпки, шмотки, бабская хоботня. Мнемся. Хотя он сам примеряет, все с ним. Все, все, все у него нормально. Без тетки. Без тетки ну, обошелся. Ну, другая. И этот тоже сам примеряет. Вообще-то, мужчине менять головной убор, что женщине прическу О! Как у Жириновского! Всегда риск. но слишком да, слишком вызывающий. Могут побить. Пацаны не поймут на работе. Пожалуй, лучше воздержаться. Осторожно, осторожный, да, да осторожный человек. Но один, один ходит по магазинам, не бойся, это за начку, да? И пошел по магазину шляпу мерить. Ты смотри-ка. И матриархат совковый ему не помешал. Ни тому, ни другому. не Вот эти ходят. Настоящий мужчина передает ответственность за выбор. Нашли, нашли, нашли. Ну, как не говорите. Я меньше. А еще да, и степени риска совсем другая. что потом она не кряхтела что ты купил, ты что купил? Это не идет тебя, слишком вызывающе. Чтоб баб своих на работе обольщать. Он купит, что он хочет, и склонит ее к тому, что якобы она ему насоветовала, что она ему позволила, разрешила и дала добро. Дабы не выклевывала мозг потом всю оставшуюся жизнь за эту купленную тряпку, шляпку или шляпу. Все правильно. Хитро, хитро. Вот что знать, партизаны, гендерные партизаны советские мужчины. А фильме подно так. Вы, бабоньки, да, о без вас мы никуда. О, да вы ж главные министры финансов. да. Решение вернее, справедливее и быстрее. Да, и быстрее. Магазину, сможет... И ко-ко-ко потом не будет. Да, да, да. да. Хороший, надо купить. А то так будешь ходить в Не каждый мужчина знает у кого сколько рубашек. Я даже не знаю, как... Вы... А она наверняка вы... знает сколько знает рубашек. Сколько их рубашек. Да, как... Как она стирала... Знаете... Постирала, погладила, положила. <coughs> Это хорошо. Какого -то... Какого -то... Какого -то... Глажная, глажная. Какого... Размер не знает. Я даже не знаю размер. Правильно. Хозяин, это хозяин говорит. А тот ему говорит, что ты, блин, хозяин? Пиджаки, пиджаки. Глава семьи выбрал себе костюм. Блин, жестко. Вы знаете, не совсем понятно, зачем в мужских примерочных зеркалах. Лучшее зеркало. Дело не в зеркале? А в том, какое Ко-Ко-Ко потом после этой покупки будет? За жены А тут как бы мы вместе, посоветовавшись. Что не говорите, имеет смысл по магазинам ходить с женой. С пустыми руками никогда не уйдешь. Да, да, да, да. Покупки дело утомить Сейчас в такси и домой. Когда едут в такси муж и жена. Чаще расплачивается он или она mm, понятно. что понятно что понятно что понятно как надо ответить правильно Женщина. Вы твердо это, да. 90%. 99 и 9 у нас обычно говорят активисты чаще муж хотя в шутку так садится назад говорит сегодня платить будешь ты mm -hmm. mm -hmm. да чаще муж конечно шутку. Женщины тоже иногда так, которые, знаете, держат мужа, да, сама расплачивается. А так часто, чаще всего, мужчина конечно, он все-таки глава семьи, по-моему, и несет и ответственность материальную, и самую. <сёк> праве распорядиться этим. Так я понимаю. Ну, и сейчас в основном женщины несут уже материальную ответственность, Женщина <сёк> <реалами силы сёк> <быть сёк> не как Женщины, как экономочки, что ли, вот так в старом понятии, если можно сказать. А все-таки основной, как добытчик, что ли, если уж, грубо так сказать, мужчина. По-моему, так. И у нас в семье так, и соседи, и у знакомых везде так. Как вот в этом плане. И все же расплавляет шаши жена. Мне кажется, что жена, это прежде всего, главный экономист семейный. И жена по прижимности. Вот так. Один к двум, короче. Один к двум. И поговорим о финансах серьезно. Вот социологи отмечают, что семей, где деньгами командует только жена, и в самом деле значительно больше. Но ведь и раньше так было. Мужчина всегда ковал монету. Женщина оставляла ее в магазине. Сложность нынешнего положения в ином. Сложность нынешнего положения нашего 2021 в том, что эти деньги можно профукать на какие-то тряпки. А тогда из-за скудости ассортимента такой возможности и злоупотребить не было. Вот так. Современные жены, они ведь не только по магазинам ходят. И... Они еще работают. Шляпу примеряют. Они еще и работают. Да, пусть работают. И пусть работают. Расходуют не только деньги мужа но и свои тоже трудовые. Все это прибавляет женщинам решительности Они смело идут на риск. Рисковая тетка сейчас купит эту кепку. О, стоит очередь. Комиссионный. Потом несут комиссионку сдавать. <как> Импульсивные покупки. Хорошо, есть комиссион, где можно оставить неверно принятые решения, что прийти к решениям теперь уже исключительно верх. По реки. Я тоже покупаю иногда лишние вещи. Yeah. Приходится сдавать их в комиссионные магазины. Я считаю, что это мелкие тактические uh -uh. агрессивные стратегии, скажем так. Да, Но ты. когда вы говорите о, о, о, том, что, о том, что у, у мужчины Рубль, три рубля, два рубля кто-то там выиграл в результате большой дискуссии. Значит, мы подарили человеку рубль, уже хорошо. Уже в хорошо, масштабах страны. В масштабах страны. Уже хорошо. Да. Но я, я предложила бы другой эксперимент провести, но его провести, в общем-то, невозможно. Вы Войти в любую семью и спросить на этот раз у мужчины, знает ли он, сколько масла у него в холодильнике, если молоко, если соль в доме, если в доме макароны, рис, я не знаю, какие-то такие вещи, которые, в общем-то, в семье должны присутствовать. Постоянно, какой-то, да, постоянный запад. Мужчина чаще всего этого не знает. Но если бы он взял на себя заботу знать все, что касается хлеба, соли, молока, починки ботинок для детей, затрат, я не знаю, на, на химчистку, на прачку и прочее, он бы сказал, не надо мне даже рубля, я согласен, на 50 копеек, вы понимаете? Вот ведь в чем дело. И верно, основные домашние заботы, как и работа, Женские. Так было, так осталось. Нет, у нас уже такого нет. Женщины из вечные кариатиды быта. Советский традиционализм. Мужское участие в домашнем хозяйстве пока незначительно. И сервис Не перестроились мы. Не успели. И хорошо. Хотя за 30 последних лет число работающих женщин практически утроилось. За 30 лет количество рабочих женщин утроилось. Они не сидели на шее у своих мужчин. А еще и по хозяйству. Вот такой был традиционализм советский. А сумки-то не поехщали. Да и с детьми тоже проще не стало. Нет, конечно, домашний труд, естественно, тяжелый. Правда, я вам должен сказать, что... Когда мне хочется отдохнуть да. от своего профессионального труда, я с удовольствием делаю домашнюю работу. Это для меня такой маленький курорт, санаторий. Да. Да! Очень часто. Пока да. быватель сидит дома и смотрит в основном телевизор. А жена на ухе. случай бежит там, говорит, что а жена, кто, кто, кто поет, кто выступает там, она и готовит, и урывками смотрит. А он телевизор смотрит? Она прибегает, послушать кто, кто поет играет. <coughs> Матриархат проклятый. Ох, советских мужиков! Вот они где, были <coughs> а порой... То есть они про себя рассказывают. Отобрали, наши можете, да. отобрали Отобрали. обязанности бегать по магазинам. Матриархат проклятый! Вот они... Я здесь надеюсь, вы это. это в деревню, в быту. Там мужик был хозяин. Что, почему, лошадь, корова, корова. Там он был лошадью, коровой, быком в этом хозяйстве. Ох, что ж мы потеряли. Ох, что ж мы потеряли. Да, город силы отнимает. Да, ко -ко -ко -ко. Хозяйство. Здесь же город, это отпало уже. А ведь дом довела вся эта женщина. Что, то есть пищу готовил там... Это в... ...вот ее, в... так она и пришла в город. А здесь мужику ну, дома делать нечто. Топора нету, пилы нету, коровы нету. Что он делает? Рубить <связывается> ничего. И смотрит вверх телевизор. <связывается> Поэтому он свёлся мужик, он перевелся. Да что ребенка. ты говоришь? Да что ты говоришь? Не стало его. Не стало Саш... его. Пешком домой не ходит, на лифт ездит, естественно. Так что это Коряк многие уже обязанности снялись. И женщина дольше живет, только из-за этого. <связывается> <связывается> Потому что например движение в движении, а мужчина на Посмотрите в статистику, там указано, что женщина дольше живет мужчина. Ну, Нельзя сказать, что мы Сам мужчины стоп. всего этого не понимаем. Теоретически мы подготовлены к семейной жизни. Очень неплохо. Что по дому ты собираешься делать? По дому? Ну это имеется в виду разделение семейных обязанностей. По дому все. Какую работу по хозяйству думаешь взять на себя? Какая придется. Такие. Ну, скажем, мыть посуду, стирать, если надо будет естественно. Я думаю, не привыкать в этом в армии научили. В армии научить учат убивать. Буржу. Вообще, знаете, я все, все делаю по хозяйству. Угу. И думаю, что что чтобы ей было как можно лечить. Мужчина может делать все. Все это, блин, они боги гашки обжигают. Все буду по придется сюда. Кто первый приходит, тот и начинает готовить обед, ужин. Смотрите, сахар. какие благородные планы. Убраться тоже можно помочь. Но проходят годы. у вас варит, стирает, убирает? Жена. Все? Жена. Жена, естественно. Ну, с помощью мужа, конечно. С небольшой. Полностью жена, по-моему. Полностью жена. Не помогаете? Это этот, который сказал, что все деньги у нее. Полностью жена, все, и меня лишили возможности мыть посуду. Вы знаете, по возможности. Очень редко, честно говоря. Ну, я тоже иногда, конечно, помогаю. Ты же говорил, что глава семьи. Стопроцентный мужчина, если можно так выразиться. Помогаю. И магазин. Вот так. Но в основном она А кто домашним хозяйством занимается? Традицию преодолеть это трудно, значит, и все-таки можно. Это, Интересно, ну, а что это делают это по дому те, у кого день занят до предела? Все. Что делают по дому те, у которых день занят до предела? Мужчины. Все. Ну, готовить, готовить могу. Прекрасно могут готовить какие-то такие такие сверхспособность суперменская готовить такие готовить и убирать бегать по это любили, то такие магазинам сверхспособность такие хвалит своего мужчину такие поэтому он жил долго и счастливо 82 года глуздский. на близком рынке нередко мы... не предъявляет его претензии а хвалит делает ему комплименты вот он матриархат совковый проклятый ты посмотри тетки своих мужей хвалит. рабыни да, в кухонном рабстве нужно встретить виктора саде трехкратного чемпиона Олимпийских игр человека названного самым мужественным спортсменом московской Олимпиады. Круто. Трехкратный Олимпийский ходит сюда с нашим традиционным мужским списочком в руках. Снабжение – его домашняя обязанность. Ну, а как же тренировки, подготовка к соревнованиям? Всегда ли Виктор вот так помогал по дому? Спросили мы у его жены. Когда Сандрик был маленький, в общем-то, у нас был такой очень тяжелый период. Сандрик очень сильно болел, и мы с ним лежали месяц почти в институте педиатрии. Вот тогда, в общем-то, у нас и стал даже мамой. То есть, даже? Он стирал пеленки, квастил мазонию, привозил все это в больницу, еще умудрялся что-то готовить. Ничего себе! Вы представляете, олимпийский чемпион трехкратный. Может готовить еду, стирать, пеленки. У -у -у. Да, ну, потом... и готовился Когда... к первенству Европы. Да, готовился к первенству Европы, еще и выиграл первенство Европы. Эти соревнования на шахматной площадке поскромнее первенства Европы. И... Совковый алкоголизм, они все бухали. Нет. В перерывах между Бухачем они играли в шахматы. Мы решились на минуту-другую отвлечь игроков. Скажите, вы женаты, конечно. Дед на пенсии. Да, спокойно играет в шахматы. Да? <смех> ну, я же столько внуков. Да? Внучек. Скажите, а вот чем сейчас вот занимает ваша жена, как вы думаете? Жена чем занимается? Какой вопрос. Интересно. Ну, хер знает. У него мысли об этом не было даже. И тут он поставил в тупик. По херу, по херу. я Чем может заниматься? В том числе уже находимся в таком возрасте, что подозрение исключается. А он про другое. Да. Неожиданный вот. ответ. Но мы имели в виду совсем другое. Да. жена чем занимается? Вообще-то сейчас трудно сказать так. Именно в данный момент времени. Но в принципе, в принципе я думаю, наверное, домашним хозяйством. Какой-нибудь ерундой. Чем еще можно сейчас заниматься? Скажите, пожалуйста, а ваша жена, вот как вы думаете, чем сейчас занята? Сейчас она в отпусков подпуску. она что в другом городе что да не она? почему здесь работает ну вот сейчас вот она дома, Москве, да? дома а, да ну и чем она занята вот как вы положите? чем заняты да, да. Ну, обеды вообще чем какой-нибудь рундой который можно доверить который нельзя испортить хотя она умудряется да, готовка еды уборка что это такое это типа как он говорит я как на курорте когда мне сложно я начинаю посуду быть чем она может еще заниматься или стиркой, понимаешь, или чем на обед. Да. Понятно. По магазинам ходит Или она это обычно рассказывает, когда он приходит в шахмат. Ой, да я ж такая вся в хлопотах. Сама на телефоне просидела с подругой там, это ко ко, -ко, -ко, -ко, -ко, -ко, -ко, -ко". А когда она услышит, что муж идет, она быстро на кухню перемазалась с этим. Мукой, вся пи... в, тва... в фартухе перемазана мукой. Вот все удовольствия. Такие истории мы знаем. <связываем> Правильно, нет? Ну, вот видите. <связываем> Ему глубоко похеру, чем он там занят. <связываем> вот Ух и ты. все удовольствия. Какие удовольствия. Покупка. Перед Это удовольствие. Очевидная разница между свободным временем мужчин и женщин. Может показаться, будто мужчины здесь в сплошном выигрыше, женщины в проигрыше. Может показаться. -то и... Вот, кстати, обои выбросили, надо взять. Дело, что оба в проигрыше. Хозяйство, взваленное только на женские плечи, спорит с материнством, с непрочитанной книгой, О! с прогулкой всей спорит с улыбкой в доме. С улыбкой в доме. Вы помните, мужские рассуждения о природе, которые якобы. Унитаз прет! Связку туалетной бумаги и унитаз! Целый унитаз прет от... сама. Вот он, матриархат Совковый, а? А всем винка. И главелоством распорядилась, и всем на свете. Да, да, да. Зря на природу наговариваем. Такого она не придумала. <звы> вот и выходит. Что женщины всегда играют, как говорится, черными. Но они же главенствуют в семье. Значит, там играют белыми, да. А мужчина в подчинении, да, сидит в шахматы, играет. Совковый матриархат, ох, проклятый. Денег, Денег нет! Приходится играть в шахматы. А ты там давай, давай, ком... главенствуй, главенствуй! Реально, партизанили. Партизане или в Мужчина никогда не был домашним животным. Для мужчин очень важно компания да. других мужчин, муж. Или дело мужское дело. Работа. Что получается? Сделать коммунизм на планете, например. Когда мужчина женится, его жена очень часто первое, что она старается сделать, она старается от этой мужской компании своего мужа отвлечь. Почему она это делает, понятно, понять ее Конечно, легко. Готов. Ну, во-первых, она ревнует, она хочет иметь его целиком для себя. Да. Во-вторых, эти мужские компании часто. Треватые. Не лучшего, не лучшего сорта, это может быть, сказать, сообразить на троих, и неизвестно что-то. А, это вот это, вот, которая статью написала, которая там на сцене дискутировали. Я думал, ты его жена под под под ко ко ко ко ко перебивает его постоянно. Он ей не дает, кстати, перебивать. Хотя она пытается. Что там еще будет? но результат-то оказывается противоположным, часто да? противоположным, потому что лишая мужчину вот такой, такого дополнительного канала эмоционального общения, mm -hmm. она как бы берет же семья берет на себя обязательство восполнить это дома, mm -hmm. а дома это восполнить не удается. Кроме того, эти Мужские, юношеские компании, они наиболее значимы в переходном возрасте, в юности. С возрастом их значение, независимо от того, как откладывается семейная жизнь, в общем уменьшается. Но если это происходит естественным путем, то это никаких особых проблем не вызывает, потому что, ну, понятно, расставаясь с юностью, мы чем-то неизбежно жертвуем, что-то приобретаем, что-то теряем. Когда это происходит насильственно... Ощущение то, неволи возникает. Да, ощущение неволи, это и тогда ужасно. чувство потерянной молодости, оказывается, в этом виновата вот эта женщина. Какие у меня были друзья, угу. какая была компания. Футбол. Какие были другие. Вот еще один вид мужской компании. Здесь свой психологический климат высокий коллективный температур. Болельщики обычно утверждают, что стадион помогает им нервно разрядиться. Домой якобы приходишь добрее. Но добреет ли от этого жена? Ведь она-то считает, что муж с друзьями просто бил баклуши. Он баклуши бьет не потому, что он как сказать, не заняты его руки, у него и душа не занята. Да вы что? Вы, похоже, давно не были на стадионе. Вы понимаете, ему дома плохо. Ответственность. Ему... ему плохо, потому что его пилят. Нет, да дело не только в объектах, подожди. Еще много сейчас... Володя, правильно, ответственности нет, я согласна, я согласна. У него ответственность перед своей жизнью, которая у него одна. Клас, но ты все на сознательность такую жмешь, а у человека, кроме всего, есть потребность. потребность. В ласки в любви у него есть потребность. Но ну, И... любите его. Кто мешает мне любить? Если потребность в любви, так сказать, не в... осознательность у него вообще хоть отбавляй. А потребность в любви, так сказать, в его собственной семьи не удовлетворяется. Так. Он идет Так. Идет куда? На футбол? И ищет уважение на стороне. Почему? Так. Хорошо. Правильно ты рассуждаешь. Ну, пьяный дают друг другу вопрос, ты меня уважаешь. А вообще мне кажется, этот вопрос может скоро перейти в вопрос, а ты, ты меня любишь, да? Вообще на фоне пивной, конечно, эти вопросы звучат уродливо. Ну, и... Так а ч ⁇ что в семье это не создаешь такой микроклимат, чтобы не было потребности в вопросах на фоне пивной? Если вдуматься в суть, то это, наверное, самые основные вопросы жизнедеятельности семьи. В самом деле, для чего люди сходятся? Для того, чтобы кашу варить, и вообще определять, кто будет кашу варить, кто на нее будет деньги давать, кто будет записку писать. Да нет, люди сходятся для того, чтобы эту кашу вместе есть и вообще есть А если эта каша в горло не лезет в такой компашке, Андрюши годик, и уже, значит, эта кашеварка, блин, навострила лыжи в начало передачи. Помните? Кашу жизни вместе, понимаешь? Вот. А если мы... Иди займись вот этой, блин, которая сейчас Андрюша хочет сделать безотцовщиной воспитывает она здесь и занимались в конце кстати это будет пока ведь мы же людей пересорим да так вот этим натягиваем главенство определение без определения определение главенства и семьи ты и пересорила похоже в этом фильме всех Делать, Так что я полагаю, да и ты также считаешь, что вопросы духовного общения в семье, вопросы, так сказать, согласованности, взаимопонимания, взаимоуважения, Володя, ведь они же являются основными, и мы ради этого должны вести весь спор. А если эти вопросы решены внутри семьи, если люди действительно друг друга уважают, им друг с другом интересно, приятно, они не могут расстаться, даже если у них кончилась страстная любовь, ты понимаешь, то... Не, не возникает вообще вопрос о том, кто глава. Это вопрос сам по себе где-то тонет, хотя он уже и решен. Это как ключ на дне колодца. Понимаешь? Тогда уже ясно, что и спорить не о чем, и все это спокойно, само собой, жизнью разрешается, а не нашим с тобой спором на трибуне. О, какие, блин! Темы-то. Да. Таки да. На этом семейном корабле мир и лад. И смотри, как просто. Здесь решается вопрос, кому стоять у штурвала. Ну, давайте еще раз спросим, кто у вас глава семьи? Вот интересно, а хотя как Лев ну, Конечно, я. Лев отвечает, я. А я, чтобы не создавать никакой конфликтной ситуации, отвечаю, конечно, Лев. Вот, я на самом деле так считаю, что он глава семьи. Мне в голову не может такое вот прийти, чтобы с ним не посчитаться. А если бы я не считал... Ну, если человека не считал... Чтобы с ним не посчитаться. А не то, что он бегает по магазинам. главой семьи, то это что значит? Знаешь, с ним не считаются особенно. То есть принимают решение, ну там можно ему потом при случае об этом решении сообщить постфактум. Ну у нас Так я глава семьи не в том плане, да? Ну мы же не будем определять семью семьи как кто больше зарабатывает. Вот тот в том плане, в том плане, в всем плане, в каком плане, в бабском плане. Вообще не критерий, не серьезно это. Совершенно несерьезно. Все. Вы слышали? Финансы. Кто больше зарабатывать? Не серьезно. Значит, вот тот, так кто вот, больше... вот. Вот, вот он и есть советский традиционализм. Кто знает, кто больше умеет? И кто, в общем, умеет лучше нести ответственность, что ли? Его ответственность вот да. В конечном а -а -а... счете, если что-то мы сделаем не так, то вся тяжесть этой ошибки ляжет на него. Ой, о о, как это, как это? Почему же, почему же? Опять она прикинулась. Да, посмотрите. Да. Да. Но я не могу объяснить почему. В общем, я -то... Почему Почему ты его назначила в крайне? Хитро, хитро. Приду потом к нему плакаться, не он же ко мне. Если... А, по поводу плакаться? Что-то мы за его затеем не так. То лучше сразу с ним посчитаться, безусловно. У -у -у. Нет, это зависит, в общем, от людей во многом. А он не готов, так сказать, все брать на себя. У нас вот так сложилось. Может, у кого-то иначе Да, да, да. Это от людей очень сильно зависит. За да ну, что может вы говорите? Быть, вполне может а быть Мы семья, думали, что, что это с, с неба спирую, падает. Глава семьи может быть, женщина глава семьи, может быть, мужчина глава семьи. Моя я мысль вообще, что все зависит от характера. Кто может, тот и глава. Больше ни от чего. Но так. самое главное, что глава никогда не показывает, что он есть глава. Что да. он, так сказать, верхом на коне, а все остальные пешие. Да. Не в этом дело. А дело в том, что все вместе едут на коне, либо пешком идут и принимают совместные решения. Спокойно все должно быть в семье, без унижения личности другого. О -о -о. В этом задача больше ни в чем. Вспоминается мне хороший анекдот, который мне рассказал Илья Семенович Кон, касательно того, как распределяется, значит, главенство в семье. Жена говорит, у нас вообще в семье, основными вопросами э, заведует муж, а я, достать по мелочи и так далее, а чем же ваш муж заведует? Да говорит, вот экологический кризис, например, э, таскать проблемы загрязнения окружающей среды там, или еще что-то, энергетический баланс и прочее, это он. А ну, мелочи, там, в какую школу детей послать, как распределяют зарплату, э, куда ехать отдыхать хабатня семья даем определение семья бабская хабатня это не это я решала. а мы делаем коммунизм чтобы коммунизм на всей планете победил как курьер говорит. а ты о чем мечтаешь а я мечтаю чтобы коммунизм на всей планете победил Плохо. А, Это не да, по крайней а, мере, нет разногласий. Да? А, кстати, этот вариант, он действительно неплохой. На, на самом деле, все-таки в наиболее благополучных современных семьях, если верить социологическим исследованиям и нашим, и зарубежным, а, наилучший климат там, где распределены а, сферы принятия решений. То есть люди договорились. Они Договориться можно с той, которая хочет договориться. Помните, вначале он тоже пытался порядок навести в распределении обязанностей. Не получилось. Нет, это не договариваются. Это Не сложилось, похоже, у родителей Андрюхи. Женщина Стихийно. Не захотела она, чтоб оно сложилось. просто. Делает вид, что они с во всем соглашаются. касается маленьких проблем. Когда касается больших, то женщина повышает голос. <зыв> тогда задумываются мужчины. Вот и пошли рецепты семейного лада. По-моему, самое главное уступать друг другу, и все, и тогда не поссоришься. это вот уступил, и все. Да, ну что, это, бывает очень, был... это очень просто. Ну бывает у нас часто такие случаи, когда нужно уступать. Не очень, ведь часто. И по мелочам. Я боюсь, что я... Она уже с ним спорит. <зыв> это дело подсознательно, поэтому я не отмечаю. Я тоже не отвечаю, mm -hmm. наверное, поэтому. Mm -hmm. ну, нет, ну, если был бы какой-то серьезный конфликт, а если там вопрос, то ну, помыть какую-то там чашку. То из этого могут ссориться мальчишка и девчонка в 20 лет, которых дома не приучили мыть посуду. <laughs> ну, так нам-то из-за этого ссорятся. А, в общем, этим-то будни наполнены, такими вещами. Лично у меня так я делаю. Поругался, ну, там, никакой небольшой скандальчик. Я ухожу. Поругался, и какой небольшой скандальчик. Ну, пришел бухой на рогах, весь в губной помаде. <поругался> Спустил зарплату ну, как? Короче, мы Пошалили мы с, мы с Карлсоном Тут немножко пошалили начинает делать, делать дела какие-нибудь женские Стирать там, убираться Все это, привожу в порядок Она приходит, о Брось и не делай, я сама сделаю Я говорю, уже все сделано, все нормально И все". иду спокойно, сажусь на диванчику Или книжку читаю Или там этот самый, телевизор смотрю То есть женские уже дела то есть быстренько все сделал, ей делать нечего, ей укорять его нечем. Сделать. Она садится рядом и со мной смотрит телевизор. Просто ей в конфликт улажим все. Да. да, все. Он остался в живых. Придраться не к чему. Я лучшие годы, все на мне, все на мне, все сама тяну. Я все сделал уже. А -а -а! Блин. Похоже, придется заткнуться и сидеть смотреть телевизор. Все, сглаживается. Или помолчишь, она на тебя накричит, там покричит, поругается. Сядешь, помолчишь. В банну, Нет, ты да? полезно. Не... Ко, -ко, -ко, ко ко ко У нее там что-то коко-ко, -ко, действительно. Что-то там происходит, какой-то ко, -ко, ко Да, дорогая, я буду пила. Закрываешься. Ну, посидишь, помолчишь, промолчишь Пусть она выскажется. Она выскажется. Остынет постепенно. Да, да. А уже к вечеру все. Там, а вечером еще полоткак немножко. Она еще милее становится, жена. По свету. Да. Два дня помолчишь, помолчишь, а потом... Игнор. Бывает, бывает, так сказать, раздражение, бывает обида, бывает замыкание, на какой то период можно замолчать. Но это, так сказать, все снимаемые. И мы научились в результате. И это, я опять же перенял от моей жены. Вот через какой-то промежуток времени кто-то должен понять, что он был неправ. В различных обстоятельствах. И мы находим себе мужество и всегда находили сказать друг другу. Ну, подумаешь, ну, ну там или находим какие-то слова для того, чтобы снять. Это очень важное состояние семьи, очень важно. Угу. Так что же все-таки в семье главное? Да прежде всего теплота и откровенность. Я уже не нахожусь В общем, чтобы в семье было и тепло, должна быть любовь. А почему бы нет? Что сменяется? Вот любовь. Вот именно любовь, чтобы любовь. Внимание жене. Он пожертвований иногда, почему можно так сказать. А без него не Как-то вот именно, что это да. жена для тебя не просто считать, что она у тебя домохозяйка, что она тебе там кашу ванну, там А вот именно то, что какой-то человек, ну, как-то все время как, ну, как на Бога молится. молиться. Скажите, вы на самом деле. Молодой счастье во всем вершине. Я заплакал. У мужчины есть чувства. И оказывается, мужчины плачут, они а только огорчаются, когда их огорчают. Похоже, человек счастлив. И от избытка чувств не может их сдержать. Очень досадно, что меня вот это иногда зах за захлестывают такие мои внутренние какие-то, так сказать, слова. Дело в том, что я считаю, что если бы не произошло вот этого соединения в жизни, я был бы не те, бы Когда в семье есть тепло, в ней есть все. Когда тепло уходит, ничего не остается. Все в доме может быть и наларно, и наглажено, по полочкам разложено. Вот это, а дома... изначально. Чаша полная, а пить не хочется. Рыбьи глаза пустые, такая кукла с холодными рыбьими глазами. Кто глава уже неважно Кто кухню метет? Вроде такая симпатичная, а внутри, а внутри лед. Смешно. Выслушав стороны, исследовав материалы дела, Народный суд считает необходимым назначить сторонам срок для примирения. По мнению суда, конфликт между сторонами носит временный характер и сохранение ими невозможно. А поэтому Признаться, нам очень хочется, чтобы в этом споре победил Андрюшкин интерес. Ведь ему одинаково нужны и мама, и папа. Брака. Отложить, назначив сторонам шесть месяцев для примирения. 6 месяцев для примирения сейчас дают. Месяц? Максимум два. Совковый матриархат, то есть советский традиционалист, в шесть раз сильнее старался сохранить семью, чем сейчас. В шесть раз сильнее власть. Весь фильм был про что? Про межличностные отношения, не перетягивание одеяла, кто что, как понимает, а там деньги у этого есть, у этого нет, блин. а Закон и власть, суд, это серьезно. И вот это самое главное, самое серьезное, о чем мы, сеть, мы сейчас все мечтаем и страдаем в совковом традиционализме, в советском, извините. Было в шесть раз. В шесть раз на стороне традиционных отношений понимаете в шесть раз больше вот по поводу тех кто значит э, там всякую напрасленно наводит полгода на размышления но думать о счастье семьи надо всю жизнь и каждый день понятно да такой педагогический фи фильмец да но то что мы услышали вот не безинтересно особенно в конце по поводу того что не тут же значит по велению ее левой пятки судья быстренько раз раз и все кстати вот это тридцать 38 той самой конституции которая под расстрел белого дома Ельцином была принята да да да она 38 часть 1 такое кино конечно были моменты такие двусмысленные такие такие такие олениачьи опять же если приглядеться да это же это же тактика тактика тактика да. тактические маневры мужские тактические маневры лежал на диване пил пиво смотрел хоккей ссср канады пишет алексей да да и никто ничего тебе не говорил Ну так бурчание было конечно ну, в общем, и целом, реально, советские мужчины, они как падешахи были, такие европейские противодешахи. Потому что он был гегемон. На работе он гегемон. А дома у него баба командует. Да, на кухне. Ему было похер на это. Главенство. Главенство. Если он вдруг начинает брыки сутки и говорит: так, так, так, спокойно. Вот тебе полгодика прийти в себя. Полгодика. Не месяц быстренько, как сейчас, полгодика. А за эти полгодика ее будут прорабатывать на работе, на местком, на порткоме. С ней будет вестись работа. Все общество и законодательство держало таких теток от взбрыкивания в, в берегах. А не так, что воспитай ее, удочери ее и сам занимайся с ней, значит, лично. Нет! ему в этом еще помогало и общество мужчине сейчас такого нет как ни в чем не было как мейнстрим как само собой разумеющийся все нормально расписались родила развелись все. а что это по другому бывает вечные проблемы да но решения были тогда работающие сейчас их нету от слова совсем и это чуть ли не достижение понимаешь что она сильно независимость всего сама добилась обезжирила андрюшиного папу а из андрюши сделала беспризорную безотцовщину которая потом в н.д. будет значит баб ненавидеть и кукол до в, в виде своего отца гнобить. было фиолетово на этот вопрос на, так назыв, так наказываемый вопрос семьи быта не стоял это была бабская хоботня незначительная шея голова, ну это слова я шея блин да да да, шея, да да да глава да. министр финансов да да да да беги в магазин чушь вопрос поднимали газеты телевидения в каком объеме вышла одна статья на нее реакция и фильм документальный да настолько это было вот это натягивание бабское натягивание своего главенства в печатном виде он так говорит, может быть, это не озвучивается, это как подразумевается. Людям задавали вопросы, они не понимали, о чем речь. А тут целая статья, целое событие. Да. Целая ли... сюжетная линия в фильме в фильме Экипаж. Настолько было вопиющие Вот это что? Мальчик, папу называет дядей. Сейчас это сотни тысяч мужчин в таком положении. Как там дягилев своего папу называл? Дядя Олег? Это норма! Только можно в мужское, мужское и женское поглумиться над такими мужчинами. А тогда это был страх и ужас. Отдельная сюжетная линия. Били в набат, скажем так, с помощью художественных методов. Не допустим, такого произвола. Как в этом кино. А сейчас таких кино нету, которые бы эту ситуацию показывали так трагически. Нет, а зачем? Стало нормой. В отличие от советского традиционализма. Да. Из брака двери картонные, ключи под ковриком. Дети гуляющие во дворе без родителей спокойно. Не надо копить на квартиру пол жизни или в ипотеке пахать. Вот там сидят, да, рабы совковые с двумя рублями в кармане, у которых все гарантировано: пенсия, работа, бесплатное образование. И армия, в которую не брали всех подряд, да, потому что это было, ну, для некоторых деревенских даже социальный лифт. Да, это была советская армия, которая убивала, делалось для убийства буржуев, да, чтобы уничтожать буржуев, если они сунутся вдруг нацистские какие нацистские рыло. Да. Цена, ц... никакой инфляции, цена выбивалась на товаре. Бесплатное образование, пенсия, работа, учеба, социальное равенство, гарантии, спокойная жизнь мирная. Сейчас, в России, умышленных убийств в 10 раз больше, чем в Советском Союзе. А население в два раза меньше. То есть в 20 раз больше умышленных убийств. Зато, Димак, зато б нет коммуняк, проклятых, и слава богу, слава богу, нет коммуняк, отлично, чудесно, ура, все, чат закончился, стрим закончился, всем спасибо, всех, ура, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.